А вы знаете, что такое ловец снов? Хотите узнать, что же означает ловец снов? После просмотра этого короткого видео вы узнаете ответы на эти вопросы. Ловец снов — это талисман, который во время сна защищает от злых духов. С английского dreamcatcher — это неодушевленная форма слова «паук». Суть этого талисмана в том, что хорошие сны проходят через отверстие в середине ловушки, а плохие сны и кошмары в ней запутываются. Таким образом он оберегает сон своего хозяина. Вешать такой талисман принято над изголовьем кровати. Классический индейский ловец снов состоит из ивового обруча, паутины из олених жил и перьев диких хищных птиц. Также в такие амулеты вплетают каменные или костяные бусы. Ловец снов не принадлежит одному хозяину, его действие распространяется на всех, кто живет в доме. Те, кто раньше не запоминали сны или вообще их не видели, в первую же ночь увидят изменения. Для создания ловцов снов мужчин и женщин используют разные компоненты, так для женских амулетов используют перья совы, а для мужских – орла. Очень важно, чтобы использовались перья живой птицы, которые выпали во время линки. С помощью разных составляющих ловец снов можно сделать помощником в создании осознанных снов. Он поможет разобраться в событиях, происходящих в реальности. Для этого только необходимо правильно подобрать камни, перья и цветовую гамму. Важно использовать только натуральные камни, никакого пластика. Так раухтопас поможет увидеть и запомнить сны. Аметист отгоняет кошмары и дает ясное зрение. Горный хрусталь настраивает на осознанные сновидения, а вот обсидиан защищает и дает силы противостоять кошмарам. Поэтому выбирайте для себя оптимальную комбинацию и плетите своего ловца снов, который будет вас защищать во время сна. Подписался на канал и ответ обосновал!